Так, частота вхождения поисковых фраз. Есть такой закон Ципфа для анализа естественно вхожде... естественности вхождения фраз в текст, перенасыщенности текста поисковыми... поисковыми фразами. В общем, Ципф или Зипф, как его можно сказать, ну, не русская фамилия. Закон Зипфа это, он сформулировал эмпирическую зависимость, распределение частоты слов естественного языка. То есть, если все слова выстроить по порядку и отсортировать их по количеству, как часто они встречаются в типовом документе, то в любом языке есть пропорциональное соотношение, что каждое слово с, с какой-то долей вероятности будет встречаться в тексте. Вот в русском языке самым часто встречающимся словом является предлог «в». Дальше идет «и». Это значит, что вы когда пишете докумен... текст вашего документа, фраза «в» может многократно встречаться в документе, и система это будет расценивать как нормальное явление. А если вы будете фразу раскрутка сайта 10 раз повторять в он будет... То есть вот из этой статистики поисковая система очень легко может определить, насколько этот текст соответствует реально живому тексту. Обходится это тем, что чем больше вы объем текста напишете, тем больше он растворяется в тексте. То есть получается, чтобы растворить вот эту вот поисковую, поисковую фразу, поисковая оптимизация, надо написать просто в 2-3 раза более длинный текст, и он тогда будет более естественным. Вообще, Google, он более критично относится к этому. Желательно, чтобы в документе не превышало более 10%. Именно, есть такое понятие, оптимизатор называют тошнота страницы, показывает, насколько перенасыщен ваш текст и фразами то есть насколько эти фразы соответствуют реалиям и не, не явно заточены под поисковиками а именно более менее естественный текст стараться есть специальные утилиты которые позволяют протестировать ваш текст чтобы не выходить за рамки то есть ну, на уровне 7 процентов это нормальный показатель 7, ну до 10 процентов, чтобы не превышали ваши фразы по тексту. То есть тоже злоупотреблять этим не надо. Я вообще стараюсь так писать, чтобы был заголовок один раз в тексте, а дальше уже как пойдет чисто по ходу. То есть явно не прописываю. А просто пишу по тематике какую то статью. Знаю, что мне надо вставить заголовок такой-то и один раз ставить в текст эту фразу. А дальше все остальное даже просто в сам текст напишется, потом смотрим, что можно перефразировать, чтобы вставить нужную фразу. Таким образом. Вообще, статьи я пишу, я расскажу чуть попозже.